ТОП-13 достопримечательностей и самых интересных мест Таиланда. Если вы собрались во время отпуска посетить древнее государство Сиам, современный Таиланд, то вам будет, конечно, интересно узнать, что же там все-таки смотреть. Итак, самые главные и посещаемые места в Таиланде. Большой Будда в Хукете. Статуя Будды высотой 45 метров, расположена на высоте 400 метров над уровнем моря и видна практически из любой точки острова. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Пхукет. Этнографическая деревня и Архидеи орхидеи Пхукете. В тайской деревне, расположенной в 4 километрах от города Пхукет, местные жители устраивают культурное представление и шоу с животными, соревнования по тайскому боксу, петушинные бои, традиционные танцы, бои на мечах и даже выступления слонов. Большой королевский дворец в Бангкоке. Большой дворец служил резиденцией королей Таиланда, начиная с XVIII века. Строительство дворца началось в 1782 году, во время правления короля Рамы I, когда он переместил столицу страны из Тхонбури в Бангкок. Храм «Святилище Истин» в Паттайе. Строительство этого гигантского архитектурного сооружения, находящегося на берегу Лаем -Эм Радшвавет и Тханон Наклуа, в Северной Паттайе было начато в 1981 году леком Вири Апхано по образу древнего города в Самут Пракане Холм Большого Будды в Паттайе В самом центре Паттайи недалеко от знаменитой Волкин-стрит на холме находится знаменитая достопримечательность Храм Большого Будды Остров Джеймса Бонда Раньше назывался Ко Тапу это маленький и известняковый островок в заливе Пхангна, северо-восточнее Прукета, или остров Ногат. Бангкокский парк Сиам в Бангкоке. Водный парк Сиам – прекрасное место для отдыха. Здесь есть огромный рукотворный бассейн, искусственные пляжи, серфинг, водовороты, фонтаны, водопады и высокие водные горки. Аквариум Прукета. Аквариум Пхукета – одна из самых интересных его достопримечательностей. Он создан при морском биологическом центре Пхукета и призван показать всем желающим многообразие животного мира Даманского моря и Сиамского залива. В аквариуме собрано 150 видов, обитающих как в морской воде, так и в пресных водоемах Таиланда. За огромными стеклами аквариума по очереди предстают воссозданные реки, озера и моря Таиланда с их обитателями. Змеиная ферма в Паттайе. На ферме есть аптека, где продаются медикаменты, в которых за основу используется змеиная кровь и яд. На ферме показывают змеиное шоу, где участвуют различные змеи и дрессировщики. В одном выступлении задействован мангуст. Он борется со змеей в аквариуме. Вы можете посмотреть выступление укротителей змей, узнать, как выдаивают змеиный яд и увидеть поцелуй змеи на нашем канале отпуск или по ссылке под видео. В кафе можно поесть змеиный суп, змеиное жареное мясо и попить змеиную кровь. Открытый зоопарк Као в Паттайе. В парке вас ждут носороги, гиппопотамы, страусы, тигры, олени, топиры и это далеко не полный перечень всех животных. Хукетский зоопарк. Хукетский зоопарк открыт в 1997 году. Территория зоопарка, которая в общей сложности занимает всего 5 гектаров, насыщена экзотической растительностью. Это настоящее спасение в жаркий день, раскидистые зеленые ветки дают тень практически всюду. Тут растут самые редкие виды растений. Кроме того, у посетителей есть возможность окунуться в сказочный мир цветов, в саду орхидей. Храмовый комплекс Яннасангварарам в Паттайе, этот храмовый комплекс был построен китайским знатоком учения Фэншуй и больше похож не на святилище, а на музей. В экспозиции представлены изображения Будды и археологические находки. Ват Челонг в Хукете. Ват или Уот Челонг – самый знаменитый храм в Хукете. Построен в 1837 году, недавно был надстроен Чеди высотой 61,4 метра, в которой находится реликвия «Баром Сари Ерикат». Остатки Будды, привезенные из Шри-Ланки. Подписывайтесь на канал Отпуск, чтобы быть в курсе полезной, актуальной, а иногда эксклюзивной информации, связанной с вашим ежегодным отдыхом. Кнопка подписи находится в правом верхнем углу экрана.